сегодня распаковываем кроссовки заказал на экспрессе 1200 рублей посмотрим, что они из себя представляют так, выбирал, я даже не знаю скорее всего буду в них ходить на работу ездить у меня И уже все износилось так, вот запакованы они из коробки, как я ожидал просто пупырки Давид, приятные. Запашок есть. Да, немножко не совсем в моем вкусе они. Тут носок. Опа, привет. И... А, а что ты делаешь? Кроссовки распаковываю. Наши? Нет, это мои. А? Супер Мега называется. Кроссовка такая. Супер Мега такая. называется. Ну, мне для Зени сразу скажу. Здесь будет скользко. Прошиты они, кстати, очень хорошо. Не то, что прошито, но видно, что тут качественно все закреплено. За 1200, конечно. Так. А что ты не играешь? Я так. тебя жду. Вот. Не ломаются. Сейчас я померяю. Смотрю, если они нет. Если я тут то-то -то типа носка сделано, не знаю. Как. Удобно будет надевать. Тут можно держаться за, за эту штучку. Спила себе на свой ногу сапог этот, и кроссовок. Здесь резинка очень удобная. Настягивает ногу, чтобы она... Наймка это писать даже. Вот. Подошло. Размер подошел. какой я брал. Кстати, Очень удобные кроссовки, между прочим. Не знаю, зачем вот здесь вот так сделали. <смех> Немножко странноватый, но для бега очень даже хорошо. Ну, не только для бега, можно и в велосипеде ездить. Всем, всем рекомендую. Ссылка будет в описании. Uh, ссылка будет в описании. Фашион. Тут так называется. Тут только это фашион. Не знаю, что это значит. Фашон бай, бай маки. Фаш и он шуэс. Шуза. Не знаю. Так, так написано. Миша, это китайцы. Так напишут смешно. Кстати, тут два кроссовка, между прочим, у меня. Мне один прислали, два. Если кто скажет, что, типа один кроссовок в мире нет. Так, а здесь вот... А, их, Машка зачем-то и кстати да в кроссовке а кстати это липучка она здесь прилипает чтобы перемагание нога и не сделала не знаю Всё, ссылка будет в описании